Привет! На связи Илья Кутихин и студия сведений и мастеринга и Комикс Мастер. После небольшого перерыва мы запускаем новый конкурс для нынешних подписчиков канала и только что подписавшихся. Приз – сертификат на 1500 рублей на любую из услуг студии. Условия конкурса расскажу в конце видео. Участвуйте и выигрывайте реальные призы. Чем нас больше, тем лучше призы. И не забывайте вступить в мою группу ВКонтакте, чтобы узнать больше о работе со звуком, музыкальном софте и задать свои вопросы. Ссылка в описании. А теперь перейдем к теме видео. За свою практику звукорежиссера я встречал немало проектов, которые были подготовлены к сведению либо так себе, либо просто ужасно. Артисты по незнанию очень осложняли мою работу. Вместо того, чтобы оттачивать саунд, приходилось для начала решать проблемы проекта. В итоге и артисты, и я сам вместо удовольствия получали стресс. И сегодня я расскажу об основных ошибках в подготовке рэп-проектов к сведению. Бит. Часто артист модифицирует его для своих нужд. Подрезает вступление, удлиняет, перетасовывает части, добавляет такты и так далее и тому подобное. В процессе еще записывает вокал, что-то еще подправляет. В конце концов, у него в секвенсоре картинка наподобие этой. Он экспортирует вокал по дорожкам, сбрасывает одну из версий бита, возможно промежуточную. И в итоге, когда я забрасываю треки в секвенсор, вокал и музыка играют несинхронно. И вместо сведения мы тратим время и кучу сил на синхронизацию голоса с музыкой или поиски правильной версии бита. Чтобы этого не было, приступайте к записи только под окончательную версию минуса. Также обязательно убедитесь, что поставили трек в самое начало, на нулевую секунду проекта. Запись. Часто дорожки вокала имеют примерно такой вид. То есть патия рэпа вступает после музыкального интро, и артист включил запись с рандомной точки, когда было удобно. Пока запись хранится на вашем домашнем компьютере, в вашем любимом секвенсоре проблем вообще никаких. Но если сохранить дорожки так, как сейчас, Проблемы вам и звукорежиссеру гарантированы. Звукорежиссер впервые слышит вашу песню. Понятия не имеет о вашей задумке. Он не знает, что, где должно стоять и когда вступать. Проект для него будет непонятен с самого начала. Решается все очень просто. Посмотрите на YouTube, как правильно экспортировать дорожки из вашего секвенсора. А также как объединить фрагменты аудио в одну дорожку. В зависимости от секвенсора эта опция называется Glue, Consolidate, Merge. По итогу вы должны получить набор аудиотреков, каждый из которых начинается с нулевой секунды проекта. Если их загрузить в новую сессию, все станет идеально в том же положении, как было записано у вас. Сразу минус куча проблем. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе новинок. Структура. Еще одна частая ошибка. Допустим, артист записал голос фрагментами. Каждый кусочек на отдельном канале секвенсора. Все вместе это выглядит вот так. Даже если вы все это экспортируете правильно, как рекомендуется в пункте выше, это все еще будет ошибкой. Понятное дело, что вы записывались как удобно. По ходу процесса выбирали лучшие дубли для основной партии, а остальные для дублирующей. Все было довольно спонтанно и бессистемно. Нормально. Но когда запись закончена, запись, которую досконально знаете только вы, потратьте 10 минут и сгруппируйте кусочки в понятные партии. Основной вокал, дабл, бэки, адлибы. И обязательно подпишите файлы, чтобы сразу было понятно, что и где. Каждая из этих партий обрабатывается по-разному. И звукорежиссер с первой секунды работы будет понимать, с чем имеет дело. Со свежим слухом и ясными мозгами он подберет лучшие настройки для каждой из них. Шумы. В паузах между дублями наверняка остались посторонние шумы. Комментарии друзей, шуршание одежды, звуки клавиш и прочие бытовые звуки. Вырежьте их. Это все мусор. Звукорежиссеру, конечно же, несложно сделать это самому. Это очень примитивная операция. Но разве в ваших интересах отвлекать его на примитивную работу, никак не связанную с качеством звука? Это все равно, что колоть орехи микроскопом. А теперь условия конкурса. Если вы уже подписчик канала, вам нужно поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Если еще не подписаны, обязательно подписаться на канал и также оставить лайк и комментарий. И когда канал наберет 700 подписчиков, будет рандомно выбран комментарий, автор которого и получит приз – сертификат на 1500 рублей на любую из услуг студии. Чем больше комментариев, тем больше шансов на выигрыш. Важное условие – бессмысленный набор букв и коммент из одного слова не в тему, в расчет не берутся. Коммент должен нести смысловую нагрузку, поэтому проявите креатив и давайте просто повеселимся в комментариях. Всем желаю удачи в розыгрыше.